В этом видео я скажу вам, поделюсь опытом про дешевый трафик в телеграм-канале, а также я покажу вам, отвечу на такие вопросы. Дешевый трафик и как не слить деньги, если даже он дешевый, насколько он дешевый, правда ли это, что необходимо знать. Дальше сейчас очень многие люди ищут специалистов, способы получения способы получения дешевого трафика из телеграм-канала. И вот я сейчас провожу личные консультации и вижу, как люди просто, просто, просто очень сильно за... заморочены на этот счет. Потому что для большинства из нас события, которые произошли в мире сейчас, те, кто вернулся к работе, те, кто вернулись, неслились, те, кто дальше помогают, продолжают помогать людям и из этого делать экспертный бизнес, те, которые хотят помогать людям и помогают, для них стало большой проблемой, а где же брать новых подписчиков. На сарафанном радио вы много не заработаете. Это не бесконечный как кто-то сказал, доит да сарафанное радио, это вчерашний день. Вот, дальше. Если вы делаете бесконечные сторис, делаете выступления совместные на эфирах, получаете какое-то небольшое количество людей, это тоже способ продвижения и способ получения новых, новых подписчиков, потому что, я повторяю, на старых вы много не заработаете. Если есть у вас люди, которые... Ну, об этом позже, кстати. Дадайте мне вопрос. Как увеличить доходы уже на тех клиентах, которые у вас уже были? Можно ли на них заработать, ли им какую-то пользу? Задайте в конце вопрос, я отвечу. Так вот, вопрос стоит вот в чем. Сейчас многие спрашивают. Дайте, пожалуйста, людей, которые помогут в телеграм-канале этот... привести этих клиентов. Да. Я уже где-то, наверное, и пять, да не больше, больше я ищу способ продвижения в телеграм-канале, получения новых клиентов, потому что знаю, что там пока что не заезженная площадка. А вот после событий, которые произошли 24 февраля, и война в Украине началась. И Россия поперла на Украину, и мир, в общем-то, стал на уши из-за этого. Поэтому нам с вами важно искать другие источники и, и, и трафика. И телеграм-канал повалило э, более 4 миллионов людей. Представляете? То есть сейчас там осваиваются новые методы, и сейчас там люди из э, вот этого рунета нашего, да, из э, постсоветского к называемого, пространства из э, России, Украины и все, что связано с инфобизнесом, все ринулись в Телеграм-канал. И вот там сейчас идет очень серьезная работа. Тот, кто успевает, получает своих подписчиков на консультации, на программы. Поделюсь своим опытом. Вот просят. Дайте, пожалуйста, э, поделитесь своим источником. Да, я его искала, я его нашла. Я за три дня получила 80 новых клиентов. Сейчас я с ними веду консультации. Часть людей оплачивает, часть людей думает. Процесс обычный. Я заплатила где-то порядка около 200 долларов в общей сложности за вот эту рассылку. Я увидела очень много моментов, в которые нужно задавать вопросы. И тем людям, которые задают вопросы, они не всегда отвечают. То есть это просто рассылщики. То есть это просто люди, которые автоматом отправляют то, что ты даешь. Но вот тут самый главный вопрос. А что мы даем? Наша задача дать грамотный офер. Офер ⁇ это когда вы в течение 30-40 секунд сможете голосом или коротким текстом проговорить что-то такое, такое предложение, чтобы человеку захотелось дать вам ответ и прийти к вам на консультацию, кликнуть по ссылочке и так далее. И вот здесь вот самое, самое, и еще раз самое такая. Ну, очень важная тема. Потому что, смотрите, я говорю, да, я вам дам людей, которые, у которых я сейчас поработала с ними, еще буду дальше работать. Я тремя людьми поработала, я увидела, одни обманывают, другие просто рассылку делают, просто непонятно, куда эти люди деваются, там хаос, там полно этих людей, не знаю, что с ними делать. И сейчас я вышла на парня, который делает за месяц, спокойно каждый день, ведет 6, 7, 8 клиентов, две приводят. Он делает анализ любой рассылки, он маркетолог, он проводит анализ каждого mm. оффера, каждого предложения, меняем и дальше, и так он работает целый месяц, таким образом за месяц вы можете получить, ну где-то более 100, 100 клиентов. Естественно, что продать вы им сможете. Свою программу коучинговую наставничество продать вы сможете, если вы умеете продавать. Итак, смотрите, еще раз подчеркиваю, когда вы умеете себя позиционировать, когда вы понимаете боли, хотелки, возражения своих клиентов, ВВХ так называемые, когда у вас есть четкая программа, закрывающая эти боли людей, тогда вы четко понимаете, из чего состоит этот кофер предложение. И как вы можете несли деньги в пустую, когда купите даже вот эту недорогую относительно рекламу. Но, что здесь получается? Во-первых, надо поторопиться, потому что э, куча конференций, масса обучающих курсов. И сейчас опять этот рынок будет заполнен. И этот телеграм-канал, помните, 4 миллиона сюда пришли с марта месяца. Это статистика, которую я нашла у Аяза Чифудинова а там сидят специалисты, которые все умеют считать у него командой очень грамотно. Так получается, что нам нужно не ждать, а уже зайти и уже получать новых клиентов. Теперь дальше. Когда вы знаете, кому вы продаете, что вы продаете, каким образом закрываете боли своих клиентов, тогда вы уверены в своем продукте, и тогда на консультациях вы даете вот эту уже... Систему свою, свою программу, которая доводит людей до результата. Сегодня в мире тревожно. Люди, тем более, нуждаются в специалистах и в поддержке. И поэтому, когда мы с вами умеем понимать, что у людей болит, а для этого вот эти консультации тоже нужны. Правильно задавать вопросы, анкетирование проводить, наблюдать, что ваши коллеги, ваши конкуренты как они, что они делают. Этому всего надо учиться. Если вы просто сидите в соцсетях и продвигаете свои ленты, у вас станции в stories, и вы имеете там, не знаю, 20 долларов, ну это неправильно. Вот сегодня я разговаривала с двумя девушками, двумя специалистами по психологам, по психосоматике. Они дают просто уникальные вещи, просто уникальные дают материалы убирают боли, убирают заболевания, причины и так далее. Но они продают свои консультации полторы-две тысячи рублей. И все. А если взять этих клиентов, которых вы помогли, улучшили их состояние, а если взять их в наставничество до результата, а если составить программу, а если разложить по полочкам, что люди получат после вашей программы, а вы покажете, что вы будете их сопровождать, когда они будут падать. Ценность этой программы увеличится. Или, или вы даете 4 таблетки, 4 консультации, 4 таблетки от головной боли. Да, мы улучшаем какую-то часть в момент, когда человек приходит на консультацию. Получаем инсайт, получаем какие-то вау. Ну даже если вы сейчас не, хоть не можете купить, не хотите купить, не готовы, возьмите себе вот галочку, такую, жирную галочку поставьте, что сегодня короткие консультации, какие-то игры ума. Это хорошо, только это обман людей. Да. Люди в глубине души хотят решить какие-то серьезные вопросы. Выйти замуж, забеременеть, заработать денег, приехать в другую страну, выучить ребенка, найти своего мужчину, построить с ним здоровые отношения, закрыть какие-то боли. Вот парень вчера был психотерапевт, который работает с мужчинами после измен, убирает у них депрессию, боль. Ну вот говорю, Денис, смотри, ты убираешь эту боль ты освобождаешь у человека вот эту чажесть в груди, да? А дальше? Ну даешь ты ему ресурсное состояние. Для чего? Чтобы что? Ведь каждый человек, по сути, хочет получить то что-то новое. Он хочет получить новые отношения. Этот человек хочет тоже, тоже, опять же, найти себе новую женщину и построить с ней здоровые отношения. Он сейчас, может быть, не хочет. А вы у него спросите, чего он хочет. И чтобы он на старые грабли не наступил, вам нужно дать ему пошаговый алгоритм, и вы его приведете к навыкам, как правильно общаться, как, что и как говорится в этой женщине, как выбирать этих женщин. Дай ему программу, наставничество. Он готов тебе заплатить суммы, только вы боитесь. И я когда-то боялась. А теперь я точно знаю, что те, которые продают дешево свои продукты, первое, мы боимся, мы не уверены в себе, в своем продукте. И поэтому мы не можем продавать дорого. И если вы хотите, чтобы вам платили дорого, у вас должна быть программа стоящая, которая несет пользу. Поэтому если продаете какие-то дешевые консультации, и обманываете себя, что вы людям пользу несете, не обманывайте себя. Вы только даете таблетку. Сегодня люди объелись информацией. Сегодня информацией просто завал. И поэтому, когда вы идете с людьми за руку, ведете его и поддерживаете, вот эта поддержка и есть, за это люди платят. Поэтому, завершая этот эфир короткий. Для того, чтобы получить новый трафик, я дам вам подрядчиков, дам вам людей, которых проверила сама, они толковые. Потому что я одни обманули, деньги взяли ничего не сделали. Другие вообще не ответили. Вот два человека, которые сделали рассылку и принесли мне большое количество новых клиентов, которым я сейчас работаю, дорабатываю очередь до следующей недели. И сейчас я знаю парня, который... Вот сейчас по-новому с ним захожу в работу, докручу свою воронку. Воронка прогревающая. Та воронка, которая дает человеку понять, на автомате все стоит, насколько вы специалист, насколько вы подходите друг другу. То есть вызывает доверие. Это так называемая прогревающая воронка. Вот я сейчас ее дорабатываю в шапке профиля. Есть она, зайдите, пройдитесь, там очень много полезностей и ответов на ваши вопросы. И как? целевую аудиторию, и как продавать. Там много чего есть в этой воронке. Сейчас просто она немножечко дорабатывается, поэтому, может быть, не все кнопки будут открываться. Но принцип, чтобы вы понимали, у вас тоже должен быть такой, такая веревочка, такой, такой пошаговый, автоматически выстроенный ну, людям материал, который они получают пользу. И это приблизит вас к утеплению, это приблизит вас к продажам в конечном итоге. То есть вы устанавливаете с людьми отношения Таким образом, для того, чтобы получить трафик, напишите мне, пожалуйста, в директ, хочу трафик из Телеграма, дам вам парня, который поработает с вами. Во-первых, он поможет, он будет давать обратную связь на каждый, на каждый офер. Он сам маркетолог, не просто рассыщик. Он будет аккуратно прорабатывать и смотреть, что работает, что не работает. Не так, как я первые этапы сделала свои, запустила... Пришло там, ну, не знаю, человек 200, наверное. Я запуталась их собирать, этих людей. Столько их пришло, что я даже всех и не нашла. Так много пришло. Но это будет не так. Вы постепенно, каждый день будете вести с этим человеком. Вы будете получать себе подписчиков, будете с ними работать в спокойном режиме, без суеты. Он маркетолог, и он сможет показать вам, как правильно сделать выгодное предложение. Ну, и если вы умеете продавать, то вы получите своих клиентов. Это вот что касается трафика. Что такое система? Кто еще чего я начала свой эфир. Когда у вас есть система, в котором есть кто вы, что вы, кому вы, есть программа, есть продажи и есть трафик, это называется система. Я эту систему даю полностью своим клиентам, своим коучам, психологам в этой программе месяц, три, шесть, там разные... Варианты участия Поэтому кому интересно, заходите И скажите, хочу разбор Я с вами проведу разбор Так вот, если у вас в системе Есть хор хорошее правильное позиционирование У нас сегодня много Психологов, коучей Нас сейчас как, ну вы сами видите Очень большая конкуренция Но вы пишете, что вы НЛП, семейные отношения Личностый рост, это ни о чем Вам нужно сузиться И посмотреть для кого вы и кто вы то это серьезная работа. Если у человека распыляется фокус внимания, глядя на вас, вы меньше всего получите этого клиента. Когда у вас четко написано, для кого и что вы даете, к вам вероятности больше, что к вам придут. Ну и понятное понятно, если соответствует ваши киштеги, если мы говорим сейчас про Инстаграм, если в Ютубе там свои ключевые слова, понятное дело. Но у вас должно соответствовать, кто вы, кому вы и для кого вы. Конечно, Следующим этапом в системе это четкое описание целевой аудитории, понимание их боли, хотелок, возражений, и это нужно все прописать. Я даю это в определенной табличке, где вы записываете и сами фокусируетесь и соображаете, у вас, у вас тогда лучше картинка складывается. Дальше вы умеете продавать. Вот почему я сейчас сказала, я вам дам специалистов, которые вам сделают трафик из телеграм-канала, не вопрос Умеете ли вы продавать? Не сольете вы зря э, свои, свои деньги, вложенные в трафик. Дальше. Желательно, чтобы у вас была воронка. Я тоже даю это в своей системе. Воронка прогрева. Там, где человек зашел, посмотрел, кто вы, что вы, получил какие-то полезности. О, человек понравился, все. И он может прийти к вам на консультацию, нажать на кнопочку «что-то купить дешевое» или там дорогой какой-то ваш продукт. То есть линейка должна еще быть, да? Таким образом, у вас в этой системе должно быть «кто я», кому я, что конкретно продаю, каким образом закрываю боли людей, воронка, трафик. И вот из этой системы состоит вся наша работа, выносит нас экспертный бизнес. Если у вас что-то в этой системе нет, если вы работаете день и ночь, продаете за полторы-две тысячи рублей, там, 50-100 долларов ваши услуги, во-первых, вы сливаете свою жизнь в унитаз, люди вас не ценят, вы не цените себя, вы транслируете, что вы плохой эксперт, потому что хороший эксперт, он не просто ценит себя, он просто знает, какие он дает людям результаты. А это тоже нужно продумать, сфокусироваться и записать. Вот, собственно, и все. Поэтому, кто хочет получить разбор конкретный, пишите в шапку профиля «разбор». Кто хочет получить там трафик из телеграм-канала «Дам человека», пожалуйста, мне не жалко. Я... я Тратила на это время, деньги и силы несколько месяцев, а дам вам в подарок этого человека, который уже проверен. Ну, собственно, на этом все. До встречи и помните, что в трудные времена видно хорошо светлых людей, сильных, духовно развитых. Духовно это не молиться, это не только молиться и медитация читать. Духовно это, который дух прокачивает. Это которые идут, работают, учатся. Другие страны переехали, учатся, языки учатся, стараются что-то сделать, пробиваться. Вот только так мы можем преодолевать трудности. Поэтому трудности для, даны для нашего развития. И если ты коуч, психолог, продаешь свои услуги за 3 копейки, значит, ты слабый психолог, слабый коуч. Значит, ты чего-то не знаешь, значит, у тебя есть комплекс какой-то свой неполноценности. Поэтому... Приходите, покажу вашу уникальность и, может быть, сработаемся. А нет, просто напишите отзыв, видеоотзыв или текстовый отзыв, так, чтобы у вас осталось что-то в голове. Всех вам благ. Будьте здоровы и богаты. Получайте от жизни то, на что вы достойны. Получайте столько денег, сколько вы пользы даете людям. Пока-пока.